Итак, 3, 2, 1, начали камера. Итак, друзья, обещанный эфир, как за 10 дней эксперту, помогающих профессий, врачу, психологу, коучу продать свой продукт, собрать группу и получить от 200 тысяч рублей и более. Поехали, быстро, четко, по существу. Итак, Должна быть первая, четкая, конкретная цель. У нас, у большинства людей, нету целей. Я человек, который занимается личностным развитием, только 10 лет в онлайне, я узнала и через себя, и через других людей, что у нас нету конкретных целей. Мы плаваем, мы распыляемся. Именно поэтому уже в... В первом дне трехдневного интенсива, вся правда, о звездном коучинге у нас будет четко про левое и правое полушарие, про ретикулярную информацию, про четкую постановку финансовой цели. Через ценности, через почему, через. и так далее. Поэтому должна быть четкая конкретная цель. Должна быть четкая арифметика. Ну, например. Вы прекрасно знаете, чтобы получить, например, 100 тысяч, если вы начинающий, у вас еще нет э, серьезных запросов на большие чеки, на серьезные высокие э, оценки вашего труда. Соответственно, у вас должно быть написано на бумаге. Берете лист бумаги и записываете. Допустим, 10 человек по 10 тысяч, 10 человек по 20 тысяч. 10 человек по 30 тысяч, и соображаете, насколько вы можете дать людям ценность. Дальше об этом, о ценности и так далее. Поэтому у вас должна быть арифметика, у вас должно быть записано для левого четкого полушария логики, конкретика. Дальше. Для того, чтобы быстрее у вас э, сработало, вы когда будете писать цифры, вас они уже будут радовать. Правильно? И уключается уже правое полушария, как психофизиолог вам говорю, напоминаю, как это работает у нас на практике. Дальше. У вас третий, четко, второй, второй пункт. У вас четко и должен быть оформленный правильный и грамотный аватар. Именно ваша страничка. Что значит ваша страничка? Смотрите. Мы с вами имеем квалификацию. Врач-психолог, там, эзотерик там какой-нибудь, нутрициолог там, и, и так далее. У нас много с вами так называемых компетенций наших. Плюс мы всем хотим помочь. Ну и об этом чуть будет дальше. Так вот, в вашей э, страничке должно быть написано, э, не то что у всех, у вас должно быть написано вашей, на вашей аватаре, кто вы и кому вы помогаете и за сколько. И четко выделена одна боль. Слушайте внимательно. Я с этим столько ошибок сделала в своей жизни. Я столько много потратила времени на то, чтобы... Выключаю звук. Столько времени потратила времени и сил, потому что хотела помочь всем. И я реально понимаю, что это неправильно. Когда у вас есть уже расписана, прописана одна программа, в которой у вас есть... Описана боль человека, вашего клиента, вы под эту боль привлекаете, привлекаете этого человека. Ну, например, у вас, вы пишете, там, например, боль, помогу там женщине найти своего любимого мужчину там за, за 30 дней, например. Или помогу там, найти там пропавшего мужа. как Недавно была у меня эксперт, которая смогла помочь найти человека, вернуть его, потому что мужчина пропал, женщина там накосячила, и она там смогла помочь ей вернуть. Или, например, вы помогаете родить, или вы там помогаете к школе. Вам нужно четко сузиться, конкретно только одну какую-то компетенцию написать, и одну боль человеческую. Тогда люди видят, что это его, и они приходят. Они задерживаются на нашей страничке. А не психолог, эзотерик, там еще какой-нибудь. Да нас таких, как я не знаю кто. Поэтому сусть есть. Я сделала большие ошибки. Вам рекомендую не делать таких ошибок. У, у, ускорить время достижения результата. Поэтому одна конкретная боль, одного конкретного клиента, на которого у вас выделен ваш фокус. Соответственно, этот клиент придет. И когда у вас будет программа, вы через эту конкретную боль, привлекая, уже там распишите все остальные. Ведь смотрите, человек пришел с болью определенной, но он же не понимает, что за одну консультацию он ее не решит. То есть решая какую-то боль, вы, например, там, там, помогу там, убрать денежные блоки. И что вы пишете про боль, что у человека болит, например, вы уже там... Там, сколько там три года или там полгода никак не можете выйти на следующий уровень у вас вот ну никак не получается и люди конечно же пойдут на вот эту боль или там э -э как выстроить отношения с, с кровью, там типа застала там и так далее то есть пишите конкретную боль что людей болит соответственно когда человек приходит вы уже в своей программе помогаете через уроки модули э простроить себя таковым человеком чтобы вы стали чтобы вы чтобы человек уже не ходил больше по этим колючком, чтобы вы закрыли не только боль, а научили его больше в эту боль не попадать. Понимаете, да, о чем я? Дальше. Когда у вас будет выделена конкретная, конкретный человек и конкретная боль, вы будете понимать, что под эту боль у вас будет настроен контент. Соответственно, ваше предложение, которым вы будете... Вот зарядите вот эту боль, вот это, этим предложением вы будете привлекать себе нужных вам клиентов. Соответственно, у вас будут настроены посты, у вас будут прописаны боли этих клиентов. Более детально я буду говорить вам и учить, и делиться то, что знаю я уже сама, на в программе своей, на интенсиве бесплатно, скоро будет. Ну а тот, кто хочет как можно быстрее себя чуть-чуть почистить свои тараканы и сузить свой, свой фокус – тем пожалуйста пишите вот здесь три плюсика хочу консультацию или просто три плюсика если ленитесь написать потому что мы ленимся сегодня такое время что мы у нас много информации мы ленимся и мои помощники пригласят вас на консультацию где мы более детально разберем дальше когда у вас настроен контент план у вас под эту боль клиента Написано, этот контент-план, конечно же, люди приходят, вы, вы проводите регулярные эфиры, у вас э, посты по, этот, по, этой повод, по этому поводу, люди привыкают к вам, и рано или поздно они к вам приходят. Кто-то пойдет дальше, вы кому-то не понравитесь, как я, не всем нравлюсь, понятное дело, Мы не доллар, что все нравятся, и к вам также будут люди приходить. Кто-то придет к вам, а кто-то мимо пройдет, это нормально, и не надо из-за этого, из этого переживать. Поэтому, когда у вас есть контент-план, когда у вас уже четко выписан ваш целевой клиент, то, то, на кого вы нацелились, да? так называется целевая аудитория, да? конкретных людей, которых вы выделяете, вам нужно описать, одного выбрать и описать. И тогда у вас уже будет программа подготовлена, ее надо составить, потому что следующий этап – это приглашение на консультацию. Пригласить на консультацию – это не проблема. И провести ее. Значит, на консультации вы не не лечите никого. Вот большая наша ошибка, и моя тоже была ошибка. Я очень много тратила энергии и сил. У кого такое есть, пишите. Энергии и сил, здоровья тратишь, сидишь, выкладываешься. Человек пришел, даже тебе спасибо не сказал. Часто бывает. В лучшем случае она пишет какой-то э, размазанный эмоциональный э, э, такой отзыв. И на этом все. Потому что даешь структуру написания отзыва, анализа. Мало людей, к сожалению, кстати, сегодня выложу отзыв доктора-нейропсихолога. Я так рада, что такие люди попадаются ко мне, потому что это очень умные люди, экологичные люди, сердечные люди, компетентные люди и еще и умные. Написала такой структурированный анализ-зачет, анализ, анализ отзывов после консультации. Кстати, увеличила консульта... цену на консультацию в два раза написала. Сегодня выложим отзыв. Так вот, люди приходят к вам, вам не надо никого лечить. Вам важно спросить человека, что у него происходит, чего он хочет, и каким образом ваша программа приведет его к его результату. Более детально, конечно же, я даю скрипт и, и помогаю, и вы между собой учитесь друг другу продаете. И так вы, получается, тренируете себя на консультациях, так вы, получается, узнаете боли людей, более детально узнаете, что у них болит, потому что одно дело, что нам хочется провести, а другое дело, что у, что, какой запрос у, у наших людей. Поэтому в процессе консультации вы выявляете еще другие их запросы, другие их боли, и тогда вам проще докрутить свою программу. Вот как сейчас делаю я. Я написала воронку, воронка уже приготовлена, на трехдневный интенсив я веду. В процессе консультирования я узнаю новые боли у людей, и поэтому меняется и будут добавляться уроки, будут добавляться материалы, которые будут закрывать эти боли. То есть одно дело создан этот сайт, этот лендинг, этот одностраничник под ту аудиторию, под, ту, под те боли, которые я уже знала до этого. да. Но вот сейчас выявляя, работая в консультациях, я дополнительно выявляю множество того, что нужно добавить и докрутить. Поэтому в трехдневном интенсиве кто из вас уже подписался в шапке профиля, там вы получаете только процентов 30 от того, что я на самом деле даю сейчас в Инстаграме, в рассылку даю и еще буду давать, давать и давать. Поэтому наша задача, следующий момент, это делать регулярно, выходить в эфиры, делать посты, причем это регулярно. Это один из способов достижения любой цели, это целевые действия и фокус внимания и регулярность. Все. Это, ну и понятное дело, что с этим фокусом связана и цель ваша. И ваши клиенты не все подряд, там, вот вы не пишете, там, я психолог, там, какого-то там, да, или там, ну, арттерапевт арт-терапевт и так далее. Никому это не надо. Да, это надо, вы написали, там, психолог, арт, там, а дальше вам нужно написать, кому и за сколько, и когда. Дальше. Когда вы привлекли человека через таргетинговую рекламу, через... Рассылка, спам-рассылка сегодня, я раньше боялась, и не хотела, и вообще шарахалась, сейчас это работающий инструмент, главное не попасть на недобросовестных людей, я очень здорово попадала, сейчас у меня есть два человека, на которых я могу рассчитывать, потому что нормальные люди и ну, очень адекватные специалисты, и они там знают, как это делать, и многие, кстати, возмущаются, что вот спам-рассылка. Да ничего подобного, вы открываете спам-рассылку, смотрите, что вам подходит, не подходит, и спокойно удаляете людей. Некоторые тут вот что-то возмущали, списали Это один из способов. Сейчас работает таргет, таргетная реклама в Facebook. Тоже смотрим, анализируем, смотрим, что работает, что не работает, и обязательно надо смотреть цифры. Ну, об этом чуть дальше но для начала, чтобы вы понимали, если вы начинающий, у вас еще нету никаких толком продаж, у вас там еще какие-то, иногда какие-то бывают копеечные продажи, вам просто нужно настроиться на первый этап, ну, 100 тысяч. 10 человек – это по 10 тысяч, 5 человек – это по 20 тысяч, и нужно четко и качественно прописать программу. Если программы нет, вы, опять же, распыляетесь по воробьям. Дальше, нанимаем э, SMM щиков нанимаем э, контент... Э, план э, копирайтеров, нанимаем часто, сама это тоже этим грешила, нанимаем специалистов, которые типа нам ведут нашу страничку Инстаграм. Ну, люди ведут э, красиво, там фотографии напишут, и, и у вас там какие-то интересные материалы, которые э, вам нравятся, еще вашим коллегам, но люди там себя не видят. Поэтому до тех пор, пока вы не определите своего конкретного клиента, пока у вас не будет программы, упакованной четко, проведенных консультаций, понимания болей, нечего лезть в платить деньги на людей, которые не понимают. Даже те продюсеры, про которых мы так сегодня, я, по крайней мере, так хотела, чтобы продюсер пришел и помог мне все это собрать, все это разложить, нифига подобного. Продюсер, он не будет разбираться с вашей, целевой аудитории, с вашей экспертностью, он не будет ее распаковывать. А он там какие-то смыслы спрашивает, он и сам толком не понимает. Я не говорю, что все. Я вот увидела, что оказывается, люди называются продюсерами, но они не продюсер. Я сейчас сама уже проведу вот еще один запуск, и буду, наверное, продюсером. Мне проще быть продюсером, чем, чем тот, которым я нанимаю и плачу деньги. Поэтому не нанимайте пока никого, до тех пор, пока вы не напишете свое УТП, уникальное торговое предложение да? или, или уникальное личное предложение до тех пор, пока вы не опишите своего клиента, до тех пор, пока у вас не будет программы, потому что вы уже знаете, что проводить одноразовые консультации – это обман людей, это… это лекопластырь да есть такие практики которые решают очень много вопросов у людей точечных и не стоит дорого но если вы продаете такие консультации то она должна стоить 25 30 тысяч и она должна быть так описана, там должно быть столько ценностей чтобы человек действительно он знал за что он заплатил и что это ему действительно поможет но это редко в основном одноразовые консультации в любом случае, платный или бесплатный, вам нужно иметь программу доведения человека до результата. Дальше. Вам нужно давать сразу после того, как контакт к вам пришел, на, через продвижение в Инстаграм. Если мы говорим про Instagram или другую, можете взять площадку. Здесь я говорю про Инстаграм. Кстати, мне встал Инстаграм нравиться, я его не любила. Вот сейчас вот мне стал нравиться, потому что я вижу реальных людей, я начинаю сама там что-то разбираться по чуть-чуть. Так вот, в Инстаграме у вас должны быть сторис, частые эфиры, все под людей, которых вы настраиваете, которых вы настраиваете свою программу. Ошибки еще какие. Когда человек приходит к вам на бесплатную, повторяю, диагностическую консультацию, вам не нужно его лечить вам нужно просто узнавать, с чем он пришел, и что, чего он хочет, а это тоже надо уметь, потому что если люди сами не знают, чего они хотят, они не видят свое будущее, хотя они могут помогать другим, я это знаю, работая с вами, и, и сама такая, мы все люди, и уметь использовать грамотно свой мозг, это тоже не так просто. Поэтому, когда у вас не понимаете, зачем вам деньги – Куда вы, их, куда вы они пойдут. Если вы только на потребности деньги рассчитываете, то высокие чеки у вас не скоро будут. Поэтому здесь нужно поднимать уровень нормы. Здесь нужно покупать себе, приобретать себе какие-то вещи, которые вас радуют. Вещи, какие-то там штучки всякие. Неважно, есть у вас дети, есть у вас кредиты или нет. Вы поднимаете цен на себя. Ну, об этом будет более детально в модуле про деньги, программе. Но сейчас и так. Закину, чтобы вы понимали. Когда человек понимает, чего сам хочет, он может задать вопрос клиенту во время консультации. И клиент, понятное дело, вы его ведете по специальным вопросам в будущее. И этот клиент, естественно, с помощью вас заходит в свое будущее, и он понимает, чего он хочет. Таким образом, через свои продукты, через свои Uh, уроки, вы его приведете в то будущее. Повторяю, ситуативные uh, решения проблем клиентов это обман, это наклеить пластырь, ликопластырь на рану, которая течет. Ну, вот как-то так. Хотя, повторяюсь, есть, бывают консультации, которые решают жизни человеческой. Но здесь нужно отдельно смотреть и правильно и грамотно тоже описывать программу и упаковывать само предложение, будь то консультация, будь то чит, или то программа. Дальше. О себе. Сегодня, кстати, напишу о себе. Много людей новеньких, поэтому сегодня пост напишу о себе. У вас должно быть о себе описано в вашем, вашей программе на каком-то отдельном сервисе, чтобы человек зашел по, по ссылочке, он вас увидел, кто вы и что вы. Дальше. Людям надо давать людям нужно давать материалы, которые узнают о вас. Люди больше о вас узнают. И тогда даже те, кто не купили они присматриваются, и в конечном итоге они как бы созревают для того, чтобы купить. Но все равно не теряйте связь с теми, кто не купил, потому что ну, человек не готов, ну, страшно ему э, расставаться с деньгами, ну вас еще не знает, ну сомнения какие-то, ну не готов, ничего страшного, двигайтесь дальше. То есть чем больше вы проведете консультаций и дадите людям пользы, тем больше люди вас увидят, услышат и начнут с вами присматриваться, потому что конкуренция, вы знаете, везде и во всем. Поэтому подводим итог ошибки, подвожу, подвожу еще раз ошибки, которые я себе написала, и которые нужно нам обязательно учитывать, чтобы за 10 дней построить воронку, построить значит, коридор продаж, построить количество людей, что пришло столько, что вы могли купить. Это несложно на самом деле, повторяю. А, ваша задача приглашать на бесплатную консультацию только после того, как у вас описано ваше позиционирование, ваша программа, ваш боль конкретно вашего клиента, у вас четкое понимание, что вы дадите людям, за что они вам заплатят, за какие результаты. Дальше. Какие еще ошибки? Мы отдаем, делегируем кому-то ведение наших страниц, нанимаем кого-то там, чтобы нам там что-то делали. Ну, они делают, только если у вас не настроено, не заряжено ружье на конкретную мишень, то это будет слив времени, денег и сил на то, чтобы вот будут эти вот непонятные какие действия. Дальше. Вместо того, чтобы делать какую-то рекламу, продвигать свою страницу. Сначала нужно заняться тем, чтобы, повторяю, подготовить контент-план, исходя из более, одной боли какой-то главной клиента. У меня главная боль клиента – это самоценность себя. Дальше уже вот дополнительно, видите, я даю другие материалы, которые параллельно к самоценности себя, почему мы не можем поднять свои цены, Почему мы вообще боимся продавать? Вот у меня вокруг этой боли, я остальные сейчас провожу эфиры, понимая, чего у людей не хватает. Вот. Основная боль, на которую я веду людей, это поднять самоценность себя, для чтобы увеличить э, чеки свои, чтобы поднять свои доходы, потому что ваши доходы равно вашей самоценности, вашей жадности, вашей несостоятельности внутренней и так далее. Я это прошла, поэтому реально говорю о том, что это такое, с чем его едят. Дальше. За 10 дней что можно сделать? Смотрите. Первое. Один день на установку правильного гравитного позиционирования. Один день на создание программы. Один день на написание контента. Остальные дни вы, вы уже тогда ставите на продвижение, хотите прямо сейчас уже начать делать, пишите «хочу консультацию, покажу вам как», создаем программу, пишем ваше, ваше УТП, показываю, как вы прямо сразу можете продавать на консультациях, но только после разогрева, то есть вы даете пользу, какие-то чек-листы, даете, чек даете какие-то видео, показывайте свои отзывы, если у вас нет, если, если есть отзывы, если нет отзывов, значит, показывайте своим примером, как вы достигли, то есть люди вас должны узнать. И получается 4-4 дня на подготовку вот этого всего, это экспресс коучинг, я вас приглашаю, и 5-6 дней на продаже. Каждый день к вам идет 3-4-5 человек, да, нужно настроиться, Нужно быть сфокусированным, и в от того, на какие доходы вы хотите выйти, если вы начинающий, вы еще боитесь, ну, 10, 20, 30 тысяч программа. Если вы уже человек, который пробовали, сделали, достигали, там, 200, 300 программа стоит. Но к этому у нас надо быть чуть-чуть более масштабным личностно-масштабным человеком, чтобы транслировать эту высокие чеки, иметь опыт, иметь внутренний, внутренний стержень и так, чтобы люди вам верили. Ну, об этом и будет, по сути, большая программа, которую я веду. Ну, я за то, чтобы делать все быстро, четко и понятно. Когда знаешь как, это можно. Поэтому, кто готов уже через 10-14 дней выйти на доход от 100 тысяч выше, прямо сейчас пишите «хочу», в директ «хочу» разбор и поехали. Всех вам благ, спасибо вам большое и до встречи на консультациях и программе.